Ты в панике. Герш, что там происходит? Что там такое? Что за звуки? Миленький. Ты нервничаешь. <смех> бедный, бедный нервический кот. Бедный, бедный нервический кот. Не переживай, не переживай. Не переживай, не переживай мой золотой, не переживай, все хорошо, все хорошо, не переживай, скоро кончатся звуки, караульный мой, хороший, не переживай, все нормально, да, да.